И всем здравствуйте, друзья! Вы на канале Азейчик ТВ. Я нахожусь на всем известном заброшенном лагере Ритм 10. Да, не ожидал я то, что я сюда все-таки попаду. Раньше здесь было гораздо круче. А сейчас все выглядит как будто в страшном сне. Смотря на фото, я наверное. Представлю фото к этому видео Какой он был раньше Как здесь было красиво Сейчас он выглядит именно вот так Именно так, как вы это наблюдаете Это главное здание Был центр Очень красиво он выглядел Ребят, очень много Сталкеров здесь побывало В этом лагере Здесь невероятно крутые фотографии получались А сейчас... Просто история умалчивает, что было раньше и что с ним, с ним стало сейчас. Да, все-таки я нашел его. Сегодня невероятно какой день мне удачный попался. Но я все-таки сюда попал. Ребятки, я захожу в подвал до чудесного здания. Это просто круто здесь в кое-то веке отсюда добрался. здесь ужасно если честно все разлом все разбито но я нахожусь в главном здании я не жалею то что сегодня я куда-то поехал что столько эмоций получил где-то мне рассказали про лагерь который я попал и думал, что это ритм 10, но это оказался не он, вовсе не он. Давайте сделаем полный круг. Во, опять роботины. И вот такие вот толстые, толстые робота попадаются на многих зданиях, друзья. Я все-таки сюда попал. Такие стеллажи я уже видел в предыдущих зданиях. Ну что сказать Нужно идти Наверх Только куда нам идти наверх Я уже заблудился здесь Вот так вот я скажу Так, вроде я вот сюда заходил Мне надо отсюда как-то выйти-то Где-то я видел лестницу Вот где Если честно, не помню Уже другие есть уже. Как? Вот Друзья, нашел я лестницу наверх. Выходим мы из подвала. Да, когда-то здесь было очень-очень круто. И не стоило людям делать такое, как это видно на камере сейчас. По фотам вы все поймете, что здесь было, как здесь было красиво. Как здесь вообще все это выглядело. Что еще сказать не знаю сейчас наверное обследую рядом стоящие здания но на этом сегодняшнюю съемку я наверное закончу друзья, всем спасибо видео будут выходить соответственно по монтированию замонтировал одно выложил, замонтировал второе выложил и думаю, то, что я еще, может быть, если сейчас я, меня здесь что-то заинтересует, я сюда вернусь. Так что смотрите выпуски. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, про лайк. И смотрите дальнейшие выпуски. Пока. Ну вот, друзья, как вы видите... Выглядело это здание до начала его заброшенности. Но варварство и вандализм сделал свое. Это стало вообще несчастное здание, в котором нету ничего, ни стен, ни крыши, ни то, что было раньше. Ни перил. Ну, в общем-то, ничего. Висит сцена на четырех цепях и всего лишь. Все. Всем спасибо.